И всем привет, с вами снова я, Скайзакит. Я наконец скачал крахнутый бандикам. <г annotation> Сегодня я вам буду э показывать прохождение карты, называется на Мертвая станции. Точка возрождения, Скайзакит установлен на координатах. Короче, вы поняли. Э <зыл**>. Внимание, утечка радиации. Срочно всем, всему персоналу обратил в, э в, э в эвакуационный отсек. Черт, Проход в эвакуационный отсек завален. Буду искать другой путь. Пошли искать. Всё такое миссия? Ой. Это не я, я случайно. Я не видел ничего себе, я ушел. Что это? Мост разрушен, придется прыгать. Давай. Ай, Так, Отлично. Неплохое начало. Начало, реально неплохое. мы чуть-чуть подлагивает, не понимаю почему. <связь> Спаунплоинт. Да что такое-то? Что? Не помню никак. Понятно. Эээ, -э -э, тут ли Так много ты крови. А, да, немало. Ч ⁇ это такое было? А -а -а? О, боже мой. Да, я добрался до комнаты персонала, надо искать в садуках вещи. Надеюсь, из них еще не все забрали. Я только понял, что у меня музыка слишком велика. Ух. Кто перерезал ученых? Я что, знаю, что ли? Так, мой, мой принцип всегда с конца начнется. И... Вуаля. Вот так вот. А... Ребят, всегда начинать с конца. Не ленитесь Чё? Это рычаг не открывает дверь. Надо вернуться и посмотреть, что изменилось. окей okay. Так, там у нас ничего не открылось. А, во! Все, все понятно. Здесь открою что-то. Так. Э, в каком стране придумали ядерное оружие? Э, не в России, не в Америке. Не, все-таки можно в Америке. А, не, нет, нет, нет. Это? Да. Я ехал. Мы идем дальше. Так. Что? Пожарная лестница. Акай. по лестнице. Опять паркор. Это типа опять мост разрушен. Да. Больше здесь ничего не может быть разрушено. О, зомбаки, отлично. Зомби! Так вот кто убил ученых. Да. А ты об этом только догадался. Еще один мост сломан. С а, сломанный мост. Вот так вот. я думаю, все-таки поставить здесь панпоинт, а то мало ли что может случиться. Вот, все. Все, офигенно. Вот так. Хотя, ладно, поехали. Вот так. Оля. Вот так. Так. И вот так, еху, мы пробрались. Пойдем на прыгаю вниз. Вот так вот. Э -э. Завал. Придется лезть вниз. Ну конечно. А, вентиляцию мне показалось вниз. Э -э. Очередной туннель. Так. Что? Что у меня? как долго это... О рычаг. Ч ⁇ он открыл? Похоже, бесполезный рычаг. Ш О, вот что. Вентиляция... Да не, мы уже нашли рычаг. Не надо тут. Но реально вот так вот, так прикольно. Что? Тут лист, он поднимает меня в эвакуационный отсек. Он поднимет меня в эвакуационный отсек. Я... Опа! Что такое? Поля понятно, лифт не работает. Придется идти по лестнице, как обычно, как обычно. Я ничего для всего нового не открыл. Ох. Что? Опять прыгать вниз. Ну ладно. Так. Да, я добрался. Эвакуационный отсек. Бежим, бежим, бежим. Пока нас не супали. Е... Да ты от... открывайся, я хочу жить. Его, вот. Ну вот, и ну, э, да, да, ну вот и все. Отбытие последнего шаттла через 3, 2, 1. Отбытие. Ура, телепортирован. Все, друзья мои, мы спаслись. Вот и конец. Карту сделал Орач-От-Онт. Ара Или как его там? Спасибо. Карта создана для МК Дом Вольт. Ну вот, спас спасибо за просмотр. С вами был я, Скайзакит. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.